Так, понятно. Саня, давай следующую. Чем длиннее каблуки... Тем короче юбка, красная помада Оставляет след на рюмке Розовая олимпика, белые сапожки Я не просто девочка, а девочка с обошки. В школе говорят, что мне пора бы поумнеть Чё? А мне нравится по телеку балет смотреть вот так Главное, что я умею горы менять Но больше в общем-то мне и не нужно знать Папин, пистолет в кармане, шуба, плащ и сапоги. Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущев построил эту хату для меня, Чтобы по тебе скучала преданница твоя. Я бандитов вечерами чаем угощаю, Рэкетиров на пороге иногда встречаю, С адвокатом мы ночами в шахматы играем, Но про майора так никто и не узнает. Новенькой подводкой я накрашу себе стрелочки, Самое красивое, приду на перестрелочку, Без любимого ножа не выхожу гулять, Ты правда думаешь? напугать ха-ха-ха в кармане шуба, плащ и сапоги Вот и господин Хрущев построил эту хату для меня Чтобы по тебе скучала преданница твоя Навсегда